Всем привет дорогие друзья, с вами Владимир, канал Китай стал ближе и сегодня у нас две очень-очень интересные посылочки. Остаемся и узнаем, что у нас будет в этих посылках. Итак, сегодня две вот такие вот посылочки. Здесь наклеечки. Разные-разные наклейки. Давайте посмотрим. Начнем с маленькой посылки. Эту посылку заказывали друзья наши. Дали мне на распаковочку. Давайте посмотрим, что они заказали. Всегда люблю посылки, которые не знаю, что в них. То есть знаю, что наклейка. И все. Больше в принципе ничего не знаю, что там. Вот. Посылка дошла быстро, в течение где-то недели-трех. Ну, если так представить, с начала месяца. Вот, прошло три недели. В начале месяца заказывали. Итак, что это такое? Что это такое? Это кот, и я, наверное, знаю, что это. Это похоже на кота, наклейка, наклейка на унитаз. Да. По-моему, это она. Так, надо найти, где тут начало, вот начало, распаковываем, продавец молодец, так хорошо запаковал, чтобы это все не помялось, это не помялось по дороге, значит это по-моему я, вот, вот так это было запаковано, вот такая вот классная наклеечка на унитаз, давайте ее выйдем, чтобы пленочка не бликовала, и посмотрим поближе. Пленка нам уже не нужна. Мы отдадим вот такая вот наклеечка. Вылазит такой котик. Ну, на, именно на Алиэкспрес такая наклеечка была наклеена на унитаз. Но ну, я думаю, можно наклеить ее на все что угодно. На холодильник, на дверь. Допустим, если у вас дверь белая, взять и наклеить вот такую вот в угол наклеечку. Вылазящий кот. Правда, можно было бы сделать чуть-чуть поярче. Не очень она яркая. Здесь сверху вообще темное, то есть если где-то около пола будет и не очень освещенное пространство, будет плохо видно. А так, в принципе, довольно таки хорошая наклейка. Как наклеют, обязательно сфотографирую и выложу в группе ВКонтакте. Да, еще, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вернулся я на канал, так что будет все супер, будет много-много разных распаковок. Идет к нам оптика, заказывал я оптику для фотоаппарата, много чего для фотоаппарата, взял зеркальный фотоаппарат, хочу заняться фотографиями, но это все в дальнейшем, а сейчас давайте приступим к вскрытию второй посылки. Вторая посылка заказывалась уже мною, поскольку я делал ремонт на кухне, решил я как-то разнообразить, разнообразить интерьер кухни, так скажем, и взял наклеечку. Давайте с вами попробуем как-нибудь аккуратно это все открыть. И посмотреть. Наклеечка это на холодильник. Хотел я еще наклейки на стену, но жалко мне портить новые обои. Больше ничего нету. Так что будет на холодильнике. Вот такая вот наклейка. Правда, что-то она очень уж очень маленькая. Где-нибудь вот здесь я покажу, какая она есть на самом деле, то есть в магазине с расчетом, что холодильник метр семьдесят. А вот есть бабочки, и вот в принципе нарисованы, как она должна быть. Давайте я поднесу поближе. Вот маленький рисунок, это я так предполагаю, как она должна быть на холодильнике, но все равно холодильник здоровый. И как это будет смотреться, я пока не знаю. Ну наклею и обязательно вам покажу. В принципе, все наклеечки хорошие. Можно... Нет, сейчас не получится, сейчас кухня занята. А после того, как наклею, обязательно покажу вам. Скину фотографии, как это будет выглядеть на самом деле. Так что вот так вот. Такие были сегодня распаковочки, коротенькие довольно-таки. А куда еще можно, кроме холодильника, приклеить эту наклейку? Также можно приклеить на дверь, на стену, еще куда-нибудь. На шкаф. Ну, у кого насколько позволит фантазия. А с вами я прощаюсь. До новых встреч. С вами был канал Китай стал ближе. Я Владимир. И на сегодня все. Пока, друзья.